Слова КРП это сервер с единственной в своем роде атмосферой. Продолжительное время нами велась разработка игрового мода и ресурсов нашего проекта. Ты сможешь опробовать на себе многие роли, здесь нет ограничений. Ты сам выбираешь, кем тебе быть. На сервере тебя ждет множество интересных систем, а комфортную игру обеспечит состав опытных администраторов. На старте используй промокод из описания, он даст неплохой буст для начала игры. До встречи на сервере! И, Нет, и ты тоже с нами. Давай, а идем. Идем. Куда? Зачем? Ты идем. Все, все. Мы а будем идти где-то патрулировать, Весь? чтобы искать наркоманов и поступить на атака... бандитов. Я не видел. Что случилось? Пошли... Что делать, да, подождите. Да вы можете меня не получить, алло? Я за человеком тут хожу. Не видно? Стой! Свежий, стой! Забломин сборится. Ввожите меня, пожалуйста. Ипийские дадим. Все, закрыто. Все его ломом он Все, нормально, нет? Да. Открой. Он меня херачит. Дядь, к стене встань, не дергайся. Спаси, свежий. Оба к стене. Сейчас у вас, наверное, появился вопрос. Зачем стоп-кадр? Зачем что-то объяснять? Ведь тут все очевидно. У челика, который тебя убил, РП. И, возможно, фрикилл Но нет. А в смысле? А в смысле? Он же достал оружие в ответ. Да, потому что он так может. Потому что он за это заплатил. Но не совсем он, возможно, создатель клана. Но так или иначе, для этого клана не действуют правила РП при определенных условиях. А они достаточно простые. Всего-то надо на постоянке бегать и держать в руках любое холодное оружие тогда, если тебе кто-то угрожает оружием, то ты не можешь нарушить правила ФРРП, достав оружие в ответ. Блять, да, ребята, если кто-то еще сомневается, это не шутка, запоздавшая на 1 апреля. Это 23 год, и люди уже в этом году монетизируют правила. Помните, мы немножечко с приподнятой бровью охеревали от того, что на условном мэджике нужно покупать разрешение менять голос, использовать саундпады и так далее. Давайте с этого момента платное разрешение пользоваться в модом будем считать чем-то типа косметического донада, потому что он абсолютно безобидны, в отличии, блять, от обхода платного РП. Ладно, на самом деле создатели немного красавчики. Почему конкретно, я расскажу немного потом. Погнали смотреть. Ой, блядь. Ну, а как мне поиграть нормально, если постоянно такая хуйня? Я чё-то не понимаю. Смотри, видишь, у меня над головой, возле организации, красный, красный ножичек. Юрочка, а, вот ну там короче красный ножичек и если я буду связать с холодом оружием, мы меня что бы ВСМ Донат, а ну, оно что-то тут поменялось, ребята, да, что-то тут поменялось, улучшение нет феррп. Улучшение ОПГ, нет а феррерпель. Блять, ебаный в рот просто, это что за хуйня? В итоге, я думаю, это да, что у него здесь нарушение правила армии ТРП, потому что подъезд в отеле достаточно людное место. Там ходят люди, которые идут из дома и в дом обратно. Ситуацией этой только я и занимаюсь, и поэтому я выношу вердикт, чтобы он себе выдал наказание за нарушение армии ТРП, чего он не делает всю жалобу. Все это время он будет дожидаться, когда же придет его знакомый соклановец, который будет его выгораживать, в сот раз мне объясняя, что такое бафы на этом серваке и что они дают. Но я это уже понял, зачем мне это объяснять. Но единственное, что мне не может нормально объяснить этот администратор, которого он позвал, почему же его друг бегает на постоянке с монтировкой на показ по городу, по людным местам, по безлюдным местам, по отелям и так далее, без какой-либо РП подкрепленной причины. В итоге повторяется история из раза в раз, типа «Я вот старший администратор, я дохуя лучше тебя знаю правила, поэтому. Поэтому у него здесь нету нарушений, отпуская его и тэпайся обратно в РП-процесс. И да, как вы любите, я не включал в этот момент войс-мод. И поэтому разборка закончилась так быстро и так печально. Но все еще впереди. Честно, не знаю, что они ждут, потому что я только этим занимаюсь сейчас в этой ситуации. Я никого сюда не звал, как админ, который разбирает это, да. Че у тебя 30 часов, ты вообще нихуя не знаешь. 900 часов 500. тела выебывается. На самом деле, чем меньше ты наиграл на каком-то серваке дарк РП времени, тем ты круче. Я да, что у нас долго задержался. Это было очень сложно, долго и тушно, як, даже на крышах это не общественные места, там все равно не, этот, работает арм потому что это тоже улица. А, Помещение конкретно. Помещение под земке не работает арм Значит, армия Ну, по такой логике, значит, оружие вообще нельзя никогда доставать. Нет, город имеется в ну, виду улицы. Типа улицу. отличный, для чего чел достал. Но он может достать в любой момент. Тут уже, что у него в Бегать голове творится, он Зачем? Чтобы воспользоваться своим бафом. Пользуюсь Чтобы бафом вовсю. подстегнуть. Иначе смысл от бафа пропадает. Он на этой заточен. Что может человек достать монтировку почти в любой момент. Если ему только угрожать не начать. Или он может никого не бояться. <смех> Кстати, про я не знал. Я думал, я тоже считаю, это тоже считается, можно там... Это просто пиздец, ведь я спрашиваю у админа РП причину того, почему он бегает постоянно вооруженный. Он мне отвечает не РП причину а механику сервака описывает то что вот он пользуется бафом и все иначе зачем этот баф смысла спорить с такими админами ноль они тебе будут первое говорит что они админы старшие наборные они лучше знают из-за этого правила второе то что у тебя 20 часов а у них миллиард часов которые они надрачили на серваке и третье почти каждая жалоба на Дарк рп где администратор и обвиняемый игрок с одного клана а заканчивается тем то, что обвиняемый оказывается белый пушистый а ты у нас нарушил кучу правил и вообще их нихуя не знаешь поэтому смысла говорить опять же ноль на первый раз закроем на это глаза до следующей хуйни которую они исполнят а пока мы выпинываем сервака челика который то и дело бегал и как-то подстегивал меня о том сколько у меня на игр на часов и как хорошо я знаю правила за что конкретно он отлетел вы должны были уже заметить если внимательно смотрели мое видео а теперь погнали дальше а ну да что это я можешь сказать где у него номер... не можешь, не можешь. Интересно, сука, получается. Теперь тут можно монетизировать э, нарушение ну, этого ФИР РП. На самом деле, пиздец, как удобно сделали. Ребята красавчики. Рубят капусту неплохо. Молодцы. Они поняли, что нет смысла запрещать э, вот это нарушение там ФИР РП, Как-то наказывать. Если можно за это брать бабки. Типа, плати и нарушай, сколько тебе влезет. Блядь, и все, не будет тень. Запрещено изменять голос. Да, блядь, отстаньте от, от программ для изменения голоса. Просто сделайте. Делайте так, э, ну... Пропишите, пожалуйста, правила Таким образом, чтобы Не запрещалось изменение голоса Но запрещалось сделать голос такой, что Ну ты нихуя вообще не слышишь Типа не надо за это выдавать 3 дня бана Блять, ну это просто пиздец Чел голос поменял, зашел, чтобы Просто, напр например, есть реально Люди, которые э, слышали Свой голос на записи и понимают Как он слышится остальным И они его меняют, потому что ну, Им неприятен немного свой голос Да, бывает такое, бывает такое что там у людей. Ну, может, самооценка проблема. Может, еще что-то. Может, реально с голосом какая-то хуйня. Они за это три дня бана будут получать. Это просто пиздец. зафрикил какой-то вот отконченного ублюдка. Ну, не не берем в расчет того, что я сейчас посадил. Это адекватный чел, но он нарушил правила. А если взять какого-то ебучего микробандита, который заходит чисто пвпшится на Драк рп, он получает 15 минут. В то время как чел, который просто сказал что-то в voice свой с voice он получит три дня, блядь. Где, блядь, логика у правил? Это, ну, это, же, это же пиздец форменный. Поменял голос, получил пизды на три дня улетел. Ну, ну, долбоебизм же. Какая же пиздатая мышка у Рейзеров просто кусок дерьма. У меня уже скрипит, блядское колесико, когда я быстро проворачиваю его. За эту хуйню я отдал 3000 вроде бы. Сейчас, может, вы эту хуйню услышите? Ебать. вот так звучат 3000, которые просто выпущены на воздух, блядь кусок говна, а не рейзер сука, вот взял не... ну, чисто для того, чтобы понять, что, ну, рейзер, кусок говна блядь, за эти деньги, лучше бы взял лучштык, не понял к стене встань, ты оружие к стене убери оружие ментов он защищал мой дом там, блядь, там грабитель в моем, там грабитель. Дом. В моем доме грабитель, блядь вон там Называю проституток в самый верх казино. Три семерки. Да я за кого я не могу играть, взять. Потому что чё ты бля... не пойду. <сёк> ты чок прап. Ааа, у него граната! Да, а Джизус, Джизуса, Джизус, смотри вопрос: зачем ты плачешь? Зачем ты плачешь? Я постарался обрезать минималку с этих моментов, чтобы вы поняли, что он реально на постоянке носит холодное оружие, что является нарушением либо правила Non-RP, либо Армит РП. Вдобавок к этому в чате организации он все пытается узнать, что ж за ютубер такой, и ютубер ли вообще на моем персонаже играет? Что это за чел свой с модом? Нужно его проверить и выдать срочно наказание, если у него нет разрешения. Три дня бана. Это же вам не шутки, это преступление. Воис мод юзать на этом серваке За это 3 дня бана а за армии терпы Какие-то несколько минут Нахуй знают Блядь Саймон не надо отопеть Крыгай, шоколад Крыгай Ой, бля Попадай Здравствуй. Алло, блять. Не матерись, пожалуйста, был спокойный стерж. Антон, ты же посадил его, правильно? За что ты меня откинул? Ну, Нонак. Но, но... Да, да, да. А можешь объяснить, что там случилось? Его изменение. Тут на ну, Антона еще же башка на один Какое, блять, норб? Хорошо. Поэтому он в чат пишет перед вами. Он прямо предлагает свежему убить меня, бегая по ателью. Ты его он херачен. Что, нормально, нет? Голубь, это так? Я в АФК, как я мог играть. Антон, Когда ты после мылся? того, как он это сказал, ты его сразу посадил или ты ждал какое-то время? Я проверил даже логин. То есть голубь расписал в чат все это время. Я его посадил, когда мы со свежим разобрались. Угу. Uh -huh. Такой. Он Кто там будет? сидел Они в ПК при свежем. Но ты нарушил. Но там не было, но РП у голубя. Ну слушай, топливо. Голубь, если ты реально бегал по да. отелю и свежим предлагал убить Антона, когда Антон был буквально рядом и все это слышал, то нон-РП, ну но я тут так тоже не говорил. Не говорил то А что ты говорил? Обман. Было такое. В принципе, свежий Я тоже участник. Пересмотрю ну тогда гуляй везде. Он предлагал свежим убить меня. Я только что -то присматривал. Покажи. Например, он не слышал. А свежий спровоцировал меня тема. Обстоятельствах это было, можешь сказать? При каких обстоятельствах это произошло? За мной менты идет. Это было в ходе голуби погони за голуби. У меня керачка. Правильно понял? Да. Дадим? Нет, когда голову не его ломом. Ломом. Пошли его ломом отферачим. Давай свежий, покажи мне демку. Со звуком обязательно. Тон, ты тоже нет, можешь нет. посмотреть. У меня своя есть. Хорошо, ладно. Да. Ни одну нахуй мою жалобу никто из них не Ха -ха -ха. принял. Зато его жалобу принимают. 18? Одна целая, одна десятая. Мне Юкими разрешил так, что отпадает свежий да, Свежего армитерпа теперь точно. В общем месте бегает с ломом по КД. Зачем хза в казино сломом скачет? Нет РП причины. Единственное, до чего они могут докопаться, Нету. типа по факту, это войс мод. Бля, понимаете, насколько вот одноклеточные со мной на жалобе находятся? Не админы, которые разбирают, а вот те, кто на меня жалуется. Это просто пизда, блядь. Сука, боже, нахуй. А вы говорите, я душник. Челики, блядь, за смот, сука, со мной бодаться готовы, вы понимаете? Нет, они, сука, ради этого жалобы подают. Почему-то мою жалобу никто не принимает. Потом, когда я все-таки берусь разбирать ее, Давайте свою... быстрее, я спать хочу. Иди. Так, в общем-то, ребятушки, посмотрел демку по поводу... Давай его ломаем, подхерачим, подтвердилось голубь это на РП с твоей стороны как гражданин поэтому джайл оправдан боль... Обман более чем ага. а чем он обманул чем чем чем чем шучу, шучу, шучу. говорил что чем было такого и хм. нахуй ты жалобу подаешь Долбоеб, если ты потом, сука, сливаешься и обманываешь. Ебать. А... Нету у меня армия рп успокойся. Подрежу, пока зачем я... ты сломом ходил по казино Ну, типа, ну, зачем то кстати, голый ты тоже обманул, потому что там э, ты буквально предлагал угу. забить ФБР. А потом говорил то, что ты не говорил так. Ну что ж, Антон, вы хотите договориться как-то, может быть, с голым 1-8 так бывает? Выкинь его. Мне это тело про наигранные часы говорило, что-то. Смотрите, профиль. Братья, вот давайте глянем. 700 часов горит, моде, ты мне что-то про 30 часов на этом серваке говоришь. Серьезно, ты до сих пор не знаешь, что обманывать нехорошо. Че переключиться? Этого я выкинул уже за обман из ННРП. Оправдано. Я тебе вопрос еще раз могу задать. Зачем ты достаешь лом в казино? Че, казино не общественное место? Антон скрипач. Че, каждый чел, который свой с модом бегает, скрипач? Серьезно, пиздец. Да, Костя, пока. Так, с все. Есть что-то еще сказать? Да, чел каждого второго свой с модом Скрипачом считает? Че ему еще ты сказать? Понял правила. Я всех люблю. Вопрос такой. Казино общественное место. А, смотри, где находится. В смысле, ну въезд в город, казино там находится сейчас. Это вот здание, которое там искусственно построили. Ну да. Да, это общественное место. Человек там может без особой причины таскать на постоянке мон монтировку и бегать там при всех. Mm, нет. Нет. Ну, пусть тогда выдает себе армит РП. Все. Так это же не улица. Казино, где находится? В пределах города. Но пределы города и улица это немножко разные понятия. Это на улице нельзя. Пятиэтажка, это тоже в пределах города. Подъезд, это достаточно общественное место. Там ходят люди. Из дома и в дом обратно. Ты при госсотруднике, достаешь монтировку и бегаешь. А, Зачем? А РТРП работает только на улице. Ну тогда это будет нон-РП. Зачем он бегает с монтировкой по общественному месту? Без причины. Это холодное оружие, с холодным оружием я бы вряд ли зашел бы в казино, тем более доставал бы его Подожди, у Подожди, вот на я виду. заходил в казино, и меня какой-то птифдо мэр пытался яйцом с сне поставить, И мне после этого, говоришь не брать мастеровку в руки? Да, и что? Я бы тебе ответил. Ну, ответь, в чем проблема? Что, трудно говорить, что ли? Что такое? Если у тебя единственное, что есть сказать, это я бы тебе ответил, то просто не трогай клавиатуру и кнопку включения микрофона, пожалуйста. Неадекват будет, уже есть, судя по тому, как ты себя ведешь. Но ну, не по правилам сервака, конечно же. Ну, типа, а в чем прикол? Что по, по правилам? Зачем ты в общественном месте в казино достаешь оружие холодное и бегаешь с ним туда-сюда, скачешь по мебели? Это нормальное поведение человека в социуме. С ножом, там, условным, или же с монтировкой бегать по такому месту, как казино. С ножом одно дело. У тебя в руках холодное оружие. Можем условиться на этом и больше никак не продолжать эту тему. Ты бегал с холодным оружием по общественному месту. Без причины. Ты не убегал ни от кого, ни с кем не воевал и не перестреливался. Ну, что админ по этому поводу скажет? Это на НРП или бы Я не причастливал. Да, вообще, как бы не причастен к этой разборке, потому что я разбирался совершенно по-другому, но в моем в своем мнении тоже могу сказать. Но так Дальше и ты к той решим, разборке ли? тоже не был причастен. Это просто чел затянул время, чтобы дождаться тебя и другого админа. Голубь меня вызвал именно жалобу падал, а Нет. конкретно с 1.1.1 разбирался мат. Ну слушай, я теперь у тебя. Теперь я у тебя спрашиваю: у него есть тут нон-РП или армия ТРП? Тогда, но он тебя позвал, армит. хотя с этим разбирался я насчет того армии ТРП. Ты пришел, э, сказал, что нету армии ТРП. Чел затянул тупо времени, выдал себе по форме наказание, которое я считаю. Но если бы пришла бы на форум жалоба, то выдали бы мне наказание. В чем проблема? Он заобузил тем-то, что он может себе не выдавать какое-то время и тянуть время. И дождался тогда тебя. Вот сейчас ты тут рядом, ждать никого не нужно. Скажи, Нон РП или Армия ТРП у него? Так, снова. по поводу Армия ТРП скажу, что нет. Потому что это все-таки тоже здание. И на него тогда Армия ТРП уже не распространится. Это если бы, бы если просто карниз был бы, да, я, я бы уже мог сказать, что это Армия ТРП. По поводу Нон РП... Если он там было достаточно много людей, ну то есть это они все видели этот цирк, что он бегал с монтировкой и все остальное, то можно сказать, что это на норм. Ну все, тогда. Ну, то есть там это? было много людей. Да, они... там было много людей. Ну это тоже неадекватно бегать с монтировкой и так вот, блин, да, я я буду бегать. В -то... Но как... то же самое как было в и в отеле, если что, и там был я и вот этот вот голубь. Ну в той ситуации конкретно он использовал баф, нет ферропел для того, чтобы он не мог, ты его не мог прижучить никак. Нет, он Там просто сначала бегал. Консистент. Он просто сначала бегал с монтировкой, и потом сказал, что за ним гонится мент, что, ну не самое, ну, это не самое нормальное название полиции из уст другого гражданского. Но я ориентировался на то, что это здание друга. Мне все равно на что то ориентировался, это общественное место. Нет там причины доставать оружие. Согласен. Я бы сейчас сказал, сука, на чем Погоди, я вертел, то, на чем он ориентировался. Давай а. ты выдашь себе нон-РП и пойдешь смотреть тебе все, что нужно. Сколько угодно. У тебя будет целых 15 минут на это. Да, потом можно и на форум подать бы без проблем. Форум. Если ты там заходишь. Че, форму? Ты писать не можешь? Допиши мой просто стим ID. Напиши 15 да. минут, срок и название нон-РП. Не умею. Хуёво тебе Что сейчас? Волнует? Меня не волнует, мне жалко, человек сколько всадил в Дарк Что сложно, ты писать не умеешь. Я говорю, человек, который 400 часов жизни своей отдал на Дарк РП сервак до сих пор писать не научился, вот это печально. Я тебе уже давал форму, ты себе не мог нормально. Пропиши просто свой айдишник. 15 минут и нон РП. Это сложно? Свои мазикинь. В табе скопируемость мой Он не меняется, он у меня статичный. Сейчас, кстати, проверим кое-что. Что? Да, интересно, одна штука есть с формами этими. Ну что ты выдаешь нет? Не, я, не, я не могу написать за то есть... А, ц... вот иди, вот. Но я в этом не сомневался. Дегроид, бля, это просто пиздец, ребят. Все, он себя выдумал. Прикол есть такой. Первый раз у него, когда он вписывал то, что я ему скопировал, сам, собственно, ручно написал, он пытался выдать себе, говорит, не получается. Но это время тянул для того, чтобы ты пришел. Я не знаю, за обман это сойдет или нет, но конченый какой-то чел. А, это еще нужно будет доказать тогда, так... обманывает он или нет. Но Может, это... нет. в этот раз он с первого раза себе прописал при тебе, понимаешь. А тут пока тебя не было, он себе ничего не прописывал в тот раз. Я с ним отдельно поговорю. А толку от этих разговоров? ему пальцем пригрозишь, а это дальше на будущем будет. отношение к нему будет. Он же здесь постоянно играет. Это отношение к нему дальнейшее построено. Ты что, дальше? думаешь, его чьи то отношения к нему потом. будет волновать? Его не волнует то, что он писать не умеет спустя 500 часов в «Гаррис моде Думаешь, вот это его будет волновать? Я думаю, здесь все прекрасно понимают, что ему после этого ничего не будет, кроме этих несчастных 15 минут за нон-РП. Почти 90% случаев, когда вам говорят подобную фразу, я с ним поговорю, касаемо какой-то ситуации, это пиздешь. Никто ни с кем не будет говорить, никто не будет читать какие-то нравоучения и так далее. Всем похуй. Чел пытался создать видимость, что его волнует ситуация, которую вот это мы разбирали. И он тут из-под палки мне дал ответ. Во второй раз, а в первый раз ему было похуй, что нарушил и нарушил ли этот челик. Сука, просто ультра неприятный, я бы даже сказал, мерзкие для меня эти две жалобы. Почему? А я сейчас объясню. Итак, в первой жалобе я отыгрываю челика, у которого нету микрофона. Он пытается что-то объяснить. Достаточно доходчиво я объясняю одну и ту же ситуацию. Объясняю, возможно, какие правила нарушены и почему конкретно они нарушены, что повлекло эти нарушения и так далее. Я задаю нормально вопросы абсолютно адекватный почему он сделал то-то то-то на что мне не дают нормального ответа в итоге челик уходит безнаказанным потому что он первое обузил тянул время чтобы не выдавать себе наказание и в этот момент он писал своему другу чтобы он скорее пришел и помог ему блять ну просто пиздец итог такой он ушел безнаказанный приходит время ко второй жалобе на второй жалобе появляется челик у которого есть voice-чат. И это я вас уверяю единственное отличие этих двух жалоб. Просто на первой жалобе чел без voйс-чата, а на второй уже с voйс-чатом. Абсолютно ситуации идентичны, что там долбоеб с монтировкой бегает просто так без причины. Что здесь на второй жалобе бегает тот же самый долбоеб с той же самой монтировкой, без той же самой РП причины. Вот на второй жалобе уже челик свой с чатом начинает наваливать по фактам. Он уже говорит все правильно, он задает нормальные вопросы, и тут, конечно же, нельзя не согласиться с ним, администратору. А беда в том, -то, что тот же самый, блядь, человек, который писал тебе это в чат, абсолютно все то же самое и задавал те же самые вопросы не по фактам. Голос просто незнакомый, интонация незнакомая, манера речи тоже мне незнакомая. Увы, я по текстовому чату не могу понять, это ютубер или не ютубер. И похуй уже на того челика, который нарушил то ли нон-рп, то ли армит-рп. Меня больше всего, блять, забавляет администратор. В первой части ролика он мне прямо объясняет то, что вот, он хотел пообузить этим бафом, который купили они за реальные деньги, и вот поэтому он нарушил вот это правило армит-рп. Но это не нарушение. И во второй Абсолютно зеркальные ситуации. Я начинаю говорить войс-чат, и тут же у него, оказывается, есть нарушение. Ну да, не армит РП, но нон РП точно, блядь. Но почему-то тогда нон РП не вспомнил в Тотара, а просто сказал, что он вообще нихера не нарушил. Короче, вот вам пища для размышления длиной в 3 минуты. А мы перемещаемся в РП. Атмосферу я там отыгрываю самого себя, челика с камерой, который снимает какую-то хуйню. Скажи мне, докажи. есть фотки, а? Все ведется съемка, ведется съемка, как человека крепят просто так. Его взяли, забрали, и сейчас хотят ему впаять несколько убийств, два с половиной изнасилования, четыре с половиной убийства и пять ограблений из десяти на ниточке. Не ядро. Вышли отсюда. тебе вообще ничего не там. Вышли отсюда. Да не пизди, это запрещенная территория для граждан. А подожди, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп я выйду комнаты. сейчас, Выходим я выйду, выйду. Я хочу для себя список утвердить разыскиваемых людей. Вы не можете здесь находиться, это запрещено для вас территорию. Вдруг я территорию. найду одного из них и передам вам информацию. За... Выйдите отсюда. Пиздец. Ну, сейчас, Ребят, вот я нахожусь тут. Меня Вы прогоняет неадекватный полицейский. Не совсем адекватный представитель власти она в нашем городе. Власти. Пользуется своими возможностями, а также привилегиями, данными ему государством, чтобы прогонять людей просто так. Но мы с вами знаем, как пробраться сюда, и в следующем выпуске мы попадем прямо в тюремную камеру этого ПУ. Всем удачи. А как ты туда пролез собрался? до кого Да, просто, я просто сяду в тюрьму, я просто сяду в тюрьму и все. Ебать ты, деньги! Итак, ребята, мы сейчас тайно пробираемся в полицейский участок на стрельбище. Вот тут вот они тренируют свою стрельбу по мирным жителям. Я как и обещал, я проберусь... Законным и незаконным способом Мне не важно как в этот ПУ Чтобы показать вам всю Желчь и дерьмо изнутри Как видите, мне не составило Особого труда здесь оказаться У меня в запасе с собой сидит Человек в бомбере, бирюзовой майке А также с маской лошади А также у меня несколько банок энергетиков И ребята, давайте-ка покажем свой актив Ставьте лайки, если считаете, что пол-литровая баночка с сахарной водой Может вам позволить заработать столько денег Чтобы хватило на лечение щитовидки До того, как она у вас откажет от этих баночек с сахарной водой Вот там находятся тюремные камеры Выглядят как обычные комнаты издалека Теперь нам надо пройти вот сюда в допросную Здесь пытают людей насильственными способами, заставляют их признаться в своих злодеяниях, которых они не совершали. Теперь следующее, что у нас? Список разыскиваемых людей. Мы можем приблизить изображение, чтобы посмотреть на разыскиваемых людей. Но ну, а нам пора удаляться. В следующий раз мы, ребята, с вами окажемся выход, в ночном полицейском участке, на а выход. именно в тюремной камере. Что до трех. Следующий да. выпуск будет из тюремной камеры Всем да. пока Новый выпуск Спец Спец Включение Неадекватный Неадекватный человек Нас прогоняет криками и орами Из полицейского участка Мы всего-то хотели сделать на него донос Итак, что, что у нас происходит в городе? В городе, как в штаны насрали Никто ничего не делает Никто ничем не занимается Один какой-то бедный гражданский бежит Какой-то бедный гражданский бежит в пиджаке А также в рубашке он явно чем-то недоволен Он явно чем-то недоволен Но если мы присмотримся, то это оказывается не гражданский Это сотрудник ФБА Оказывается Да, ребята, они среди нас Они не ходят под прикрытием Они не носят маскировку Не пытаются слиться с окружающим их пространством И людьми, а просто открыто Носят бейджик у себя на пиджаке Из магазина офисный Денди. Прямо сейчас Лысый шалопай напал на нашего Агента ФБИ кто же предпримет правоохранительные органы против этого вопиющего акта правонарушения? Давайте посмотрим. Делайте ставки на моем стриме, пожалуйста, за кого? За лысого или за волосатого? Я буду ждать каждого отзыва, а также результата поединка. Кто же победит? Здесь... Находятся все новоприбывшие, и тут какой-то клуб под названием Туса Джуса. Я бы сюда определенно не пошел, потому что тут сидят бляди. Здесь находятся опять же все новоприбывшие, некоторые фекалисы и недофекалисы. Вот здесь находится как раз-таки наш знаменитый диджей. В нашем городе прославившийся а треками, такими как тает лед, а также меня роняли вниз головкой. Мой хуй откололся и стал боеголовкой. Это текст его производства. Каждый из вас, кто тут присутствует, может его поблагодарить за то, что он создает такие гениальные магнум опусы русского рэпа. Я тот самый человек, который ебал, это тот самый человек, который въебал ФБАевцу. Это его слова, и это не шутки. Он действительно въебал ФБАевцу, и потом въебал от ФБАевц. В итоге он остался непойманным. Он гуляет на свободе, его лицо увидите на камерах, и вы можете дать на него ориентировку. То, что он находится на вокзале этого города, и его по-быстрому набутылят ближайшие правоохранительные органы. А теперь мы продолжаем наше путешествие по этому городу. Перед нами, перед нами обезьяна в период полового созревания, которая ищет себе полового партнера. Давайте пожелаем ему все вместе, чтобы он нашел свою правую или же левую руку, и жил счастливо. Всего доброго. А некоторые меня спрашивают... Некоторые меня спрашивают... Владимир Вдова, как ты обустраиваешь э, освещение в своих роликах? А, может быть, ты что-то покупаешь или же нанимаешь людей, которые этим занимаются? А я вам скажу, нихуя, потому что освещение для меня создает какой-то гражданский с маской лошади на голове. И вот он как раз-таки здесь. Вы можете на него посмотреть. А вот здесь вы можете заметить нашего ФБИ, который завтыкал прямо на крыше одной из общак и потух. Следом за ним потухну и я, потому что я уже очень сильно хочу есть и голод мой ничем не сдержать. Закончилась а -а -а. карьера стримера в Дарк она, а -а -а. вот я не, в Дарк РП быть стримером и блогером не могу очень долго, <плодисмент> не, не я либо, блядь, умираю от голода, либо просто умираю, и все, вариантов никаких нету, хотя я поел, блядь, в чем проблема была, че я умирал? Куда без очереди? В ТЦ, кажется, какой-то движ. на второй этаж интернет Здравствуйте, я на нашел пиццу на мусорке я пиццу нашел возьмите, разогрейте, пожалуйста разогрей У нас нечем Подуй на нее, блядь Ладно, смотри, смотри Давай, давай, давай Один, два, три, четыре, пять. Ребят, вы что там нахуй делаете, у чё, ебанулись? Они пиццу мне греют, не трогайте. Я их, пиццу Давай, давай, дуй, дуй, дуй. Иди, иди, иди, иди, иди, иди. Все, давай, давай, давай, все все все, все, все, все, все, все, все, все, хорошо, хорошо, спасибо. Сейчас задохнешься еще, блядь. Спасибо. Ты был на микрофоне. Как? В смысле, как я тебя уменьшил? У меня микрофон такой. Ну тогда выдаю музыку ну, тебе. Спам. А где я спамил? Я разговаривал. Хорошо. Поздравляю. Я могу в микрофон да не говорить. Как я уменьшу? У меня микрофон хреновый. То есть ты это сделал не специально. Я тебе говорю, у меня микрофон такой. На вопрос отв... Так я тебе отвечаю, у меня микрофон такой. Я даже сейчас, когда тихо говорю, мне все равно громко слышно. Кинь свой. Зачем? Ну, проверим микрофон. На что ты его проверишь? Насколько он Давай. плохой у тебя? Зачем мне тебе Дискорд кидать? Я не хочу. Я поиграть хочу. Я тебе последний раз дискорд. Кидай. Кидай Зачем? Что ты проверять там будешь? Я не хочу тебе Дискорд кидать. Просто потому, что ты так захотел. Я проверю твой настройки И насколько у тебя выкручены у него... Единственные настройки микрофона, которые можно выкрутить, это его громкость. И Всё. действительно буду убежден. белые. децибелы. Можешь сам заглянуть, проверить. Что он у тебя такой плохой. Мне тебя убеждать в чем-то надо. Зачем? Зайди в настройки микрофона, звук, посмотри. Там можно только громкость настроить и прослушивание самого себя. Тогда недель. Ну, давай, давай, давай. <плёк> <плёк> Бля, что за долбоеб мне попался? Это пиздец. Войс спам. Бля, ади у меня войс спам? Это пиздец какой-то. Voice spam. Использовать голосовый чат для его засорения. Писки, вызги, повышенный фоновый шум. Допускается воспроизведение музыки при условиях РП отыгрыша. Неделю бана дал. Блять, если мне... 15 минут мута дается по-хорошему за это. Ебанулся совсем. Ребята, мне выдали наказание за войс спам на одну неделю. Читаю вам правила. Запрещено использовать голосовой чат для его засорения, писки, визги, повышенный фоновый шум. Допускается воспроизведение музыки при условиях рп отыгрыша данного действия в каком-нибудь отдаленном от спавнов мэрии и п.у. месте, только за профессией диджей или же бомж. Идеально подходят здания клуба или за город. При первом нарушении 15 минут блокировки голосового чата а это первое нарушение при повторном нарушении 30 минут блокировки голосового чата, при блокировке залив наказывается двумя часами бана, ни о чем большем кроме как мут чата ну и лиф 2 часа бана, не говорится но мне дали неделю voice spam, 15 минут бана голосового чата, ну мута то есть я мог бы дальше играть но куратор решил просто по приколу дать мне недельку Зачем, непонятно. Ну, просто ему надо было со мной в дискорд пойти. Нахуя? Ребята, если что, у меня сейчас голос звучит вот так: Да. Да. да. да. да. да. Алло. Алло. Да, вы сейчас слышите. Да, вы сейчас слышите как, как? Да, слышите, как у меня лает за окном собака. Но это при условии того, что если бы я ходил. С зажатым микрофоном, включенным голосовым чатом, на постоянке. Но я его включаю только тогда, когда я хочу что-то сказать. Если я что-то говорю, то меня. То меня. Хорошо. Хорошо. Слышно. Слышно. Да, я громко очень звучу. Но что поделать. В итоге мне выдали неделю бана, когда полагается за первое нарушение 15 минут мута. То есть я бы мог еще поиграть на серваке, но вместо этого куратор просто захотел выдать недельку. Потому что он может так сделать по правилам сервака. Очевидно, что ему за это ничего абсолютно не будет. Потому что у меня уже по прошлым роликам вы можете понять, что с кураторами не делают ничего. Какую бы они лютую хуйню не вытворяли, их все равно оставляют на постах. Поэтому ребята, если у вас плохой микрофон и нет возможности купить, себе более хорошие качественные только попробуйте блять включить voice чат и что-то кому-то сказать потому что куратору это может не понравиться и за это вы получите не 15 минут мута а неделю бана потому что он так может и хочет не будем заострять на этом внимание переносимся в рп профессию полицейского привычное нам занятие поиск нарушителей все voice мод и voice чат я принципиально не включаю я беру свою любимую профессию госсотрудника и направляюсь на службу, будучи в Фби. Да, блядь, я ФБИшник. Гуляя по городу, внезапно я обнаружил, что какой-то малой хочет тайно купить себе АВП, за которое он может получить тюремное наказание. А если он не купил никакого оружия, в селекторе у него стволов тоже нету, и лежит все только в инвентаре, как ты полезешь обыскивать инвентарь? Никак, оно нам не нужно. Из этого диалога уже легко создается РП, причина для обыска какого-то человека. Вот оно, да, РП, о котором мы все говорили. Где же РП? Ну вот оно, РП, человек о чем то поговорил. Рилл это уже считается каким-то РП-диалогом, а для нас есть РП-причина его обыскать на наличие какого-либо нелегала. Эээ, хм. а, есть рп А, можешь? Можешь написать, пожалуйста, я просто не понимаю. У тебя, стой. Если у тебя будет, можешь, пожалуй, как-нибудь меня найти. гражданство Гражданский, останови. Что? Гражданский. Феррарби. Что? Нарушено Феррарби. 15 минут, джайла Ладно? А за что? Нарушение это Нарушение шо... Что это такое? Читай, брать. Перетерн. И вырубаем режим админа. А, теперь я только так отключился нахуй сразу. Пиздец. Ну ладно, бывает. Блять, нахуй Гира не прикусная, я хотел, чтобы он показался, что двери простреливают. В моем плане должен был, взять я сейчас по Нах, хуя. Блять, я по этой, я тоже научно вот то самое, о чем я и говорил. Челики, покупая обход на ФРРП, не нарушают это правило, но нарушают другие, такие как нон РП. Открытое ношение оружия ⁇ это тоже правонарушение, которое не может игнорировать полиция. А полиция в этом случае с одного и того же клана, что и грабители. Итог такой. Нон РП у обоих. Зачем он оружие таскает просто? Там не происходит. происходит. Ублюдшники, сука! Ой ебать. <смех> ты смотришь, негр, блядь. Нахуй <смех> что вылупился, блядь? Вылудал, да. ну, сейчас тебя так это, Слышь, <смех> хата еще. Нахуй еди. Офуело, блядь, белоснежка, ебаная. Поступок крысы блядь. Ты знал, что ты крыса? Дверь интересная, блин. Дверь интересная. Хайка это. Проблема возникла. Дверь, меня, дверь, короче, дверь. меня кто-то в наручнике заковал, я даже не блин, знаю кто. Да? О, вообще. Ну, а блин, ладно. Спасибо. Лицензия у тебя есть кто? Тебя в не знаю. Нон Рп. Игнорирование правонарушения. Нормально, удобненько. Я знаю, я знаю. Игнор правонарушения. почему ты бегаешь с оружием в руках при людях где в общаге но ну, общага вроде не общее место и я бегал с монтировкой не огнестрела там ходят люди зачем ты это где-то оружие рп причина какая ну давай сука, ответь какая рп причина? Не знаю, будет ли это, но когда я с холодным оружием, нету ФРП. Это бафов. Не РП причина, выдавай себе НОНРП. 15 м... А в чем вообще суть была, в том, что ты нарушил НОНРП? Выдавай, Джайл. Я думал ты по поводу то, что убил тебя. <связычные> <связычные> Понятно.